Сейчас разберем, как работает программа Grow Plus 250 долларов. То есть Что она из себя представляет? Это такая же семиместная матрица. Вы регистрируетесь в нее за 250 долларов. И как только под вами выстраивается 6 человек, вы зарабатываете 1000 долларов. Что произошло? Вы получили в 4 раза больше. Из заработанной тысячи 800 мы переведем в следующую программу, которая называется автопрограмма, предварительный стол. 200 оставшихся долларов можете забрать, а можно добавить к ним еще 50, снова открыть аккаунт в этой, в этой программе, заработать новую тысячу, 750 забрать, а 250 постоянно Ставить на реинвест и многократно получать по 1000 долларов. Чистая прибыль из каждых из них 750. Вот если каждую неделю получать по 750, то в месяц выходит 3000 долларов. Очень хорошая программа для того, чтобы прямо со старта выйти на очень хороший финансовый доход. Как работает автопрограмма? Вот мы заработали 1000 и перешли в автопрограмму за 800 долларов. Здесь есть обязательное условие. Два лично приглашенных партнера. Вот как только у вас появился один, второй. Ваша задача помочь этим людям, чтобы из предварительной программы сюда перешли их партнеры. Как только они переберутся, вы получаете 3200 долларов. Из которых 2400 мы переведем в средний стол. А 800 те, что вы вложили в эту программу, вы заберете. Все больше денег вкладывать не нужно. Вторая программка совершенно короткая. всего на все, как только под вами окажется два человека, получаете 4800. Их переводим в последний стол почетный. Как только под вами выстраивается 6 человек, зарабатываете двести долларов, из которых 4800 снова идет на реинвест. То есть повторно вкладывается в последнюю программу. Не нужно весь путь идти сначала. Оставшиеся 14400 вы спокойно забираете на свой счет. То есть ваша задача как предпринимателя, интернет-предпринимателя из пункта А вот за 800 прийти в пункт Б за 4800 и вы здесь всегда остаетесь в последней программе и на реинвестах многократно можете зарабатывать по 14 с половиной тысяч долларов но это еще не все предлагается с первых заработанных 14 тысяч долларов сразу зарегистрироваться в предпоследнюю программу в сан метрополис в жилищную программу на 8000 6400 у вас остается это достаточно количество денег чтобы дожить до следующей выплаты 14400 и многократно получать ее при чем преимущество вот такого перехода вы сразу оказываетесь в предпоследней программе всего два стола на выходе 128 тысяч долларов из которых 32 тысячи идет на реинвест, то есть повторно вкладывается в последнюю программу. Остаток 96 тысяч долларов вы забираете на свой счет. То же самое делают ваши люди. Зарабатывает свои 128, 32 на реинвест. Под вас, так как вы их спонсор, остаток 96 забирают. И как только повторно у вас закрывается, эта программка у вас опять 128, 32 на реинвест, 96 в карман. И вот таким образом теперь уже здесь с каждого нового реинвеста можно получать по 96 тысяч долларов. Вот таким образом растет ваше благосостояние. Подведем итог. Значит, в этом ролике я вам рассказал о том, что вы можете в Grow Plus за 250 зарегистрироваться и многократно получать по 750 долларов чистой прибыли запустить финансовое колесо и получать по 14 400 в автопрограмме и в жилищной программе зарабатывать по 96 000 долларов многократно в каждой из этих программ. Вот такой уникальный маркетинг-план, который приводит к прекрасным финансовым результатам. Буду рад видеть вас в нашей команде, в нашей программе. Желаю всех огромных-огромных успехов.